вас водолейчики, прежде всего хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии за то, что вы делитесь моим видео надеюсь, что в дальнейшем оно будет для вас полезным ну а сейчас мы будем с вами смотреть что будет происходить в вашей жизни в ближайшие три недели, пока Венера будет проходить по знаку Зодиака Скорпион она будет двигаться по этому знаку с 21 ноября по 14 декабря для вас Скорпион является 10 12-11, да, верно. Десятым дом отвечает за карьеру, за ваши главные цели, за ваши планы и за ваши мечты, которые бы вы хотели осуществить. Так вот, с чем вы входите в этот период? В этот период вы входите на такой оппозиции, исходящейся между Венерой и Ураном. Причем эта оппозиция будет между вашими главными целями. И вашими семейными ценностями между вашим между вашей семьей домом и э, вашей карьерой то есть будет некое противоречие ну смотрите сама по себе Венера она работает в Скорпионе работает как что такое темы Венеры это секс это страсть это властным партнером то есть возможно с кем-то вы станете, встанете в этот период в жесткое противостояние и здесь уже, знаете, будет ситуация, кто кого, кто кого. Но здесь еще возможен момент, вы знаете, неких таких резких принятий решений, когда нужно будет из чего-то выбирать. Может быть, будет неожиданно что-то предложено. Некий выход из затруднительной ситуации нужно будет решать. И вы станете в ситуацию выбора. Возможно, это будет поездка, переход неожиданный из одного из одного места на другое. Кстати, если говорить о работе, о деньгах, о карьере, то этот аспект, он также может говорить на то, что некая резкая ситуация в вашей жизни может повлиять вас к принятию определенного решения, которое впоследствии повлияет и на вашу карьеру, и на ваши ну, другие цели в жизни». Причем очень кардинально. Смотрите, очень многие могут рассчитывать, причем у вас этот аспект может проиграться до конца ноября, на переход на новое место работы, на переезд, на какие-то перемены внутри вашей организации, где вы работаете. Могут поменяться условия труда, условия условия ну, ваших заработков. Потому что, если, например, говорить о деньгах, то у вас как раз денежная сфера страдать не будет. У вас вообще очень интересный гороскоп в этом плане получается. Смотрите, у вас в сфере денег был Нептун, он у вас был ретроградным. А вот с 29-го он ну, наконец-то перейдет в прямое движение. И ваша денежная сфера, которая была для вас в течение длительного времени несколько непонятной, то есть вы были в таком подвешенном состоянии и не понимали вообще, что происходит с вашими деньгами, на что вам потом будет жить и как вам планировать эти деньги. Вот вы не понимали, вы находились в некоем неведении. То есть Теперь наконец-то для вас станет очень четенько, ясно и понятно. Хотелось бы сказать, чтобы вы пока не, ну, не спешили не спешили предпринимать каких-либо резких решений, если у вас на вашем рабочем месте ну, не все плохо, то есть если вы уже давно не задумали его менять, то пока не торопитесь, поскольку у вас здесь с 3 декабря начнет складываться очень замечательный аспект, который приведет к тому, что вы можете получить неожиданное предложение, может быть, неожиданную должность. Вот он, аспект от Нептуна к Венере. И он настолько прекрасный, что, я думаю, очень многие его почувствуют в том плане, что карманы ваши потяжелеют от денежек. Здесь, возможно, появление еще одного источника доходов. Обратите внимание на кого-то, может быть, из ваших коллег или мужчин, которые относятся к огненной стихии, ну, в общем-то преобладают таким огненным темпераментным характером, это или львы, или стрельцы, или овны. Возможно, последует предложение, или кто-то захочет войти в партнерство, и вот благодаря этому человеку, то ваши доходы могут увеличиться. То что-то у вас может быть очень интересное и приятное. А вот, ну, скорее всего, что этот человек будет новый, потому что работа со, с прежними партнерами, она будет носить немножечко, знаете, такой же вот затяжной, такой мутный характер, таким, каким он был до сих пор. Также есть указание на то, что многие из вас могут начать или обучаться какому-то новому направлению, новому делу. Может быть, вы будете кого-то обучать из своих новых сотрудников например, вас могут повысить или перевести в другой отдел, но вам вместо себя нужно будет оставить другого человека, который будет выполнять вашу работу. То есть, вот такие вот реорганизационные вопросы на ваших рабочих местах, в теме вашей карьеры, вашей, вашей сферы финансов, они будут, конечно, очень активны. То есть, работа, финансы будут очень активны для вас. Теперь смотрим дальше. Что у вас здесь еще интересного? Также интересно то, что Смотрим. Если у вас Немножечко, знаете, было вот До сих пор какое-то такое депрессивное состояние Оно у вас уже приближается к концу То есть во второй половине Декабря вы наконец-то Ощутите уже в себе силы подъем, подъем этих сил Энергию, вдохновение То есть вы поймете, что Уже что-то такое грустное, печальное Из вашей жизни уходит, какой-то ступор И у вас появится больше свободы действий Учитывая, что Меркурий с 1 декабря переместится в зону друзей, то немножечко ну, тема карьеры как-то будет ну, меньше контактов будет по работе, но будет больше контактов с вашим дружеским окружением, с большими коллективами. Может быть, кто-то из вас захочет поехать куда-то, расслабиться с кем-то, отдохнуть, передохнуть. Ну, вот как там вы будете, знаете, непоседливы, вам будет не, ну, не хотеться находиться на одном месте. Будет очень важны перемещения. К перемещению множество контактов. Теперь... Тем более, что у вас здесь еще и в третьем доме Марс находится. Активный третий дом это те же самые контакты, короткие поездки. В то очень много будет общения с большими, вот, как коллективами, массами друзей или же с вашим дружеским окружением. Ну, теперь сейчас посмотрим по сфере семьи любви. Да, еще хотелось бы добавить, что аспект от Венеры будет еще. Очень хороший аспект будет у вас с 8 по 12, где-то декабря наблюдаться. Ну, можете рассчитывать на какие-то неожиданные деньги. Может быть там бонусы, может быть это, ну, знаете, как не запланированы. Это не зарплата. Это что-то, на что вы не рассчитывали. И, кстати, можете влюбиться или, ну, если говорить о любви, или же рассчитывать на помощь кого-то из ваших высоких покровителей. То есть могут быть и от них поступления финансовые. Что же касается любовной тематики и семейной. Ну, о семьях. Здесь у вас ситуация стабильная. Семьи очень крепкие. Все сплоченно. Здесь у вас нет повода для переживаний. Очень хорошая, благоприятная ситуация. Можно сказать, что душа в душу. Если же вы планируете... Ну, например, с кем-то познакомиться, то здесь ситуация на большей степени проиграется для мужчин. Обратите внимание на женщин, которые либо чуть старше по возрасту, либо относятся к воздушным стихиям, одинокие женщины, близнецы, весы или ну, вашего же знака водолея, ну, или просто, вы знаете, девушка имеет такой прагматичный склад ума, очень умная такая. И тут, знаете, может быть, вам еще придется приложить усилия, чтобы добиться ее внимания. Не так все просто будет. Но, тем не менее, у вас не получится. Если были ссоры, то здесь будет примирение. Если же говорить о девочках, то ваше сердце будет покорить тот, кто сможет взять на себя ваши финансовые обязательства. Только таким образом. Теперь... Но одни вы не будете, и я даже могу сказать, что тут у вас есть такое, знаете, указание на то, что большинство из вас сможет встретить половинку, ну, то свою вторую половинку, половинку своей души. Но если же вы ну, мечтаете об этом, ну, вот как-то у вас по срокам максимум это может быть январь месяц, вот начиная с декабря, декабрь, январь. Еще есть важное предупреждение, Значит, постарайтесь хорошо отфильтровать свое окружение, поскольку вы можете попасть под влияние человека, который может представляться вашим верным другом, но есть указание на то, что не такой уж и верный. Этот человек может манипулировать вами, вашим сознанием и привести вас, ну, отдалить вас от... Ваших каких-то, ну, главных желаний, ваших целей. Ну, теперь переходим к очень важному событию данного периода. Это новолуние и полное солнечное затмение, которое произойдет в знаке Стрельца. Стрелец для вас это дом коротких поездок. И, знаете, тех людей, которые, ну, может быть, не особо для вас важны, но они находятся где-то рядом с вами и они могут быть вхожи в ваш дом ну то есть быть с вами постоянно в постоянном близком контакте здесь возможно либо выяснение отношений с этими людьми лучше ну если вы не хотите ни с кем ссориться то постарайтесь избегать ненужных трений каких-то не, необязательных поездок постарайтесь не заключать важных договоров, важных сделок 13-14 декабря и также это указание на то, то есть этот период он указывает на то, что многие из нас ну, что-то переосмыслят в своей жизни и захотят что-то обновить. Что-то в своей э, жизни немножечко как-то расчистить и начать некоторые главы своей жизни чистого листа. Ну и главный совет водолейчикам от Оракула. Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать вам его достигнуть. Не расстраивайтесь из-за этого. То, что вы стремились получить, как необходимо, вам на деле окажется совершенно другим. Не таким, каким представляется. Так что смело и со спокойной души можете уступить это сопернику. Скоро в вашем окружении произойдет...